Довольно. Ненадолго я вернусь. Вашему эскадрону приказано прикрывать отступление. Понятно. Держай. Он не самый главный. Выставить на окраине пулемет. Есть. Как другой пулемет? Чинят. Поторопи. Есть. Дядя, это вы отступаете? Воюем. И долго думала, нашла, что спрашивала. Ведь это тайна. Ну что ж, такое дело вышло. Надо. Ничего, мы ненадолго. А вы, ребята, держитесь. Мы скоро вернемся. Мороз! Дядяка а с кем вы теперь воюете? Опять с Деникином или с немцами? Товарищ командир, приказано было явиться? Вот что, Мороз, нужно детям муки достать. Ты ведь села знаешь? Я покажу. Я, правда, из соседнего села. Да и тоже знает. Сколько? Ну, сколько на чанку взвалишь? Есть, товарищ командир. Раз, мотаюсь. Бубыря, поздно в бубырях. Хлеба у него задать не перетаскай. Стоять. А ты совсем едешь? А ты думала. А я сегодня видела двое. Такие, как ты, на пулеметной тачанке. Угом у них пули, бомбы. Со звездами! Настоящие герои, так и я. И мы со статиком. Подумаешь, задача. И сажет по А как? Урка! Стоп! И тут масса, Забирайте твои мана! Подержи! А ну, а ну, куда А ну! Ай, Ай, Ай, У них еще тут банк был, заворачивай. Прощай, прощай. у вас патронов. Нам здесь хотя бы для начала. Э, у нас самих, дорогой товарищ, патронов маловато. При немцах партизанил? Значит, знаешь, как добыть. Это имение вполне пригодны для нашего полка. Ваш кабинет готов. Благодарю. Распорядитесь принести мне вещи. Эй, дядя Носку! Облокли что ли? Это что еще здесь за чучело? Вот только хотел взять свои рисунки. Поляк? Да. Из какой местности? Из подвела. Что? Выходит и беженец? Ты сможешь домой воспроизводиться? У меня там нет дома. Где же мы теперь будем жить там, полковник? Это уже не мое дело. О чем он говорил? За народен. Так я туда и поеду. что здесь? В скорее! Давай, давай. Филипко, забирай вещи. Ну, так ты знал. Да вожди. А ну, Добро пожаловать. Ну, здравствуй, голубчик. Здравствуй. Ну вот мы дома. Я хотела поговорить с вами. Неужели вы выбросите детей на улицу? Лич, гимназисты какие. У меня вчера, разве не грибанули муки полную бричку. Хорошо, что назад вырвал. Просять, я. Распустила коммуния. Да Такие хоромы. Нам все готовенькое. Об Что, не нравится? Что же молчите? Молчат. Недовольны. Ступайте. Чтобы завтра, мужички, мне все вернули. На да сердушка. Я с ними расплачусь. За все расплачусь. Нашу Убрать их. Başlayın. <Gülüyor> Başlayın. вас, командир. Мы все командиры. Стреляет, да? А ты думаешь? Ребята, иди спать. Тетя Нина, мы сейчас. А если ей сказать, может, она поможет? Чем она поможет? Только разволнуется. Осторожнее, осторожнее. Дружите, служитесь. Теперь вас здесь никто не найдет. Во дворе искать не будет. Верхом поскакали. Еще кто убежал? Еще один. Я слышал, как поляки ругались. Селяют на утром. Вот дела. У меня губы. Это моя, моя родненькая. Она ничего не брала. А где же наши коровы? Иди. Я не брала, Давай не брала. Это моя. На, держи! На, держи! Пойдем сзади, мы их поддержим! Нет, не не я Уже все на вазу, ничего не забыли! Тетя Нина, что делать с вещами Миски и Стасиков? Их все еще нет? Ничего! Yes. Поехали. Ребята, не оставайтесь. Подождите! Сидмина, подождите! Это что еще? Кто позвонил? Это наши кролики. Мы их сами кормили. Сами. Не да, это наши. И хитрый какой. Идете командир, без нас будет. Идем. Надкое Иван за пользование валами ш гривен. Вряд ли он заплат. Отработает на бураках. Следующий. Добрый, Добрый день. день. А вам чего? Вы к вам заниматься. Хм. Вот как. Ну да, мне тут наработаете. Да, да, да. Да, Павел бережно, мы хотели к вам наняться. И к вам тоже. А нас выбрасывают. Поляк? Ну да, самый настоящий. Леонид Павлович, это те самые комоновские верховоды. Так то ж, так то ж совсем не мы. Вот увидите, как работать будем. А почему это вам именно ко мне захотелось? Вы-то не знаете. Потому что вы настоящий парень, не то, что те. А, польский хлоп умеет уважать свое парень. Парень, примите, мы будем хорошо работать! Демей, примите, вот посмотрите, вы в дом, мы ловить, ловить, ловить, ловить, ловить, ловить, ловить, ловить, мы ловить, ловить, ловить, ловить, ловить, ловить, ловить, ловить, И смотри за этим говорливым. Есть. Прими, ребят, разбросник этот с япьё. Э, э. Куда, куда? Эй, эй! Какие поля, такую землю и так варварски зафеяли. Прошусь. Без присмотра, без обработки, ужас. Ужас. Пулеметчик. Хлуй, пан, вот стоки. Э, э, куда пошли? Эх ты, казак, хлеснул бы я кнутом хорошенько. Садись. Поезжай. Стрий больше, чтобы Митька и выдумает такое. Не веришь? Вот чтобы мне с места не сойти. И Стаска там. Ребята, что же это? Вот тебе никто. А еще Красную Армию. Ленту красную нацепил. Ну погоди. Адамка, скори, скори, выдамахива. Где? Хати, скорей! Ребята! Слушай! Никого нет. А дверь открыта. Где отец? Нам будет нужно. Ну чего же ты глупая, не бойся. Хм, Откройте. Ты и всегда не забывай. Чего ты радуешься, дурной. Надо, не гришь. Еще есть. На. Еще. Что такое? По Артизаны появились в лесу. Целый поезд под откос. Впустили. Нужно сообщить деде Грише. Это, ребята, хотите, чтобы вас поймали? Вам где-то поправляться надо. И поскорей. Теперь уже есть куда вас выхватить отсюда. Партизанам. Партизанам говоришь? Нога, ничего, заживет, вы только ешьте побольше. Ну, а пока заживет, нужно, ребятки, и здесь недаром просидеть. Если бы к партизанам, а то что здесь? Здесь? Под самым носом у штаба? Ого! А ты говоришь, что мы здесь? Мы тоже здесь, ребята, как в разведке. Нужно ухо держать. И только узнаете, что сейчас же к партизанам. А как же к ним? Нужно найти. Вот вам и будет боевая задача. Взрослых на деревне никого не знаете, чтоб свой человек. Дядя Иван, а Он здесь в кузнице К нему-то и нужно найти дорогу. Да сами! подумаешь задачу. Я сейчас своих ребят на ноги поставлю. Ну, ребята, бросай все, боевая задача. Вот, знаете что, не иду с вами, если такое дело боевая задача. Себе в халырик пару. Да вот только не знаю, какая цена. О, подходящая. Харчи, а в придаче и тарелки после пана Велизывать. Просил у него. Ты что сказал? Это ты угой дамаг, он учился загрузки хватать. Где ты взял? <свя> а может, я хочу знать, сколько мне еще лет жить осталось. Ну и чудной вы, дед. И конь у вас чудорнацкий. Чудной так смейся. Эй, -э -э -э -э. да я вижу тебе не до смеху. это в бою побывал в каком там бою это я только в разведке Диду а скажите можно с вами по правде по правде а чего ж нельзя как бы мне партизан лечить партизан а зачем тебе партизаны да так Хочу поступить к ним. А, -а, а вот она что. Нет, не знаю. Да и кто их знает? Они как ветер, они везде. Да и партизан из тебя не важны. Не важней? Хотел бы я видеть, какое-то вы были в мои лета. Ворон гоняли. Да, бывало всякое. Оно-то и видно. Вот так отчитал. Но эти уже не дадут себе в кашу наплевать. Здорово, Отец. Берегись, сынок! Но! Пойди спроси. Я уже пробовал. В лес надо идти. Искать, пока не найдем. И журков, фонаря. Сергей здесь! А ну, хлопцы, скорей! Ну и дай. it, bitch. Красный Заделый Церкви Что он сказал? Красный Церковь. церковь. церковь. Последним главного штаба дивизия Красных намерено на ночью корпировать реку Завтра захватить станцию Калиновку и тем самым закрыть нам единственный путь к отступлению. ...заняли Белую церковь. Значит, линия фронта наших продвинулась вот так. Теперь, говоришь, наши хотят пробраться к хутору Бродки... ...и захватить Калиновку. ...и захватить Калиновку. Пан полковник не ошибся. Это настоящий мешок. Вы понимаете, ребятки, что это значит? Амба, поля. Но они, Деда Гриша, будут защищать? Конечно! Вот что, ребята, наша задача... Не знаю, как вам объяснить, чтобы понятно было. Да мы все понимаем! Вот если сбить этот дивизион... У поляков не будет защиты. Это должны сделать партизаны. Тогда красные войска свободно переправятся, и полякам крышка. Сарай к морозу никак нельзя. Э, -э. кругом часовые. Мы уже думали-думали, а думали, з голове стало. С ребятами говорил. Не договорились. Вот посмотрите. Кто это тебя? Дядя Гриша, какие мы им халуи? Мы ведь ума нарочно. Это только все со своими. Ну ничего. Мы им что таких частей зададим? Вот Тина, за что? Ведь они не знали, что мы нарочно. Но вы ведь сказали, чтобы никому. Правильно. И не нужно было. А вот теперь ребята-то выходят крепко свои. Что ты на этом, Митя? Я к ним не пойду. Пойдешь, если нужно будет. Да навряд ли они знают, что. Вот с солянкой попробуй. Понял, Митя? Понял, дядя Гриша. Отца. Садись. Хочешь завтра увидеться с ним? Хочу. Ну то что? Скажи, где он сейчас и как его можно найти? Пусти. Хоть дурной до да хиты Сиди. Сама дура. Это не мне, а командиру нужен. Какому командиру? Какому? А ты никому не скажешь? Нет. Ну смотри. и теперь не веришь? Нет, пока сама не увижу. Вот, Мароха, мне с тобой. Как же я промету тебя среди белого дня? Зачем сюда? Полезай обратно. Тебе жалко, хозяин какой. Катай, катай. Вот постой, постой, мы тебе еще фонарей наставим. Ходить. Ну и ребята, и могли лучше устроить. Ты бы лучше устроила. Ты, Алянка, ребят не упрекай. Если бы не они... Дядя, а вы большевик? Вот нашло время для расспросов. Большевик. И мой отец большевик. А где же он? Я не знаю. Как? Так зачем же я привел тебя туда-сюда? А разве я сказала, что знаю где? К ним только через деда можно. А где же этот дед? А, где вы были раньше? Сейчас Нина сегодня утром ушла к нему. Это далеко. Ну ничего, я покажу дорогу. Идите водичку. А, какой ты грязный. Сейчас мы тебя помоем. Носик, носик, вот так, носик. И лапки тоже. А, куда? Больное расскажешь сам. Ну, ребята, час добрый. Тревога. Алька, и знаете, гонять по селу дня. Кони до сих пор не напойные. Где этот обормот? Я здесь. Ух, ну, лодори. Марс сейчас к лошадям. Я вам покажу, я вам... О, Алянка, и зачем то А я вас знаю. Вы у нас были во дворе. Слушай, что ж? Вот такой малый. Я за ним какушку. Слышу шепот. Мещеряков, давай твоих за мной. Gracias. Кто же он такой? Хитрые какие. Видеть, чтобы я сказал, что он большевик. Не шипайся, будто вот я сам не знаю, что говорить. Ну, так кто тебя посылал к нему? Никто. Я сама. А куда учителька ушла? А, а вот мальчик знает. Конечно, знает. три Тремочка купила. Сама сказала. Как ты узнала о нем? Ну? Как вы думаете, кто бы мог из дворовых? Как насчет ребят? Ребят? Я вот смотрю на девчонку. А дай-ка сюда ничку. А ну, узнавай. Да что халуем назвала тебя тогда? А что? Может и халуй? Выследил все-таки. Ну да, халуй. Жалко ему кроликов. Что? Идем. Погоди, погоди. I must do готовы к эвакуации так значит снова бежать Чего? Ну чего ты, Отверни А может лучше всеми подвернем? Мы будем похожи! Все правы! И верно! Давай! Нужно успеть до смены караула. Обучасовых часовых добавить. Главное, чтобы пулемет не забрали. Проходи, проходи. что ж, хлопцы? Приказ ревкома. Приказ нужно выполнить. Трудно сейчас захватить мост. Это надо сделать. Готово, отряд. Ступай, давай скорее! Заживем! Ну что, Стас, немного легче? Легче. Выздоравливай. Лишь вам и ребята все тут дома. Вот точно как ты в подвале об этом мечтал. Товарищ командир, пол подходит. Слышу, давай. Ей. А ну, ну, покажитесь. Нет, сейчас прямо мой мне никому не отдавай. Я скоро поправлю. Только в миг мы всегда готовы. Готовы. Ну, ребята, до свидания. До свидания, дядя Кирилл! До свидания! До свидания! Простите смелыми, отважными, до последней капли крови, преданными нашей Родине. Ещё встретимся с вами. Будут еще бои. Будем мы с вами бороться со всеми врагами, которые только посмеют на нашу землю сунуться. Митька, едешь? А ты думала? Прощай, Митька. Прощай, да. Прощай. Эх, Алянка, и почему ты не с нами? Ничего. Ах, ах, ах!